И отдельное спасибо хотелось бы сказать всем тем, кто поддержал меня финансово на покупку, говорится, токарного станка. Мужики, все 11 человек. Блин, ну вы настоящие вот мужики, которые не бросите в трудную минуту. Я, конечно, не знаю, кто вы и откуда. Ну, отдельное вам просто человеческое спасибо. друзья всем привет в общем двигатель установлен и сегодня тракторок первый раз самостоятельно выехал из мастерской скоро будет видос но видос будет также на канале дзен полноценный будем так говорить здесь на ю будут анонсы что сделано отчет для заказчика кому интересно построечка милости прошу, канал Дзен, ссылочка в описании, ссылочка в конце видео, вот здесь будет в углу красный квадрат, нажимаете, переходите, подписывайтесь и оставляете обязательно комментарий. В сегодняшнем видосе на канале Дзен изготовление рулевой стойки изготовление рулевого кардана в общем все вот эти вот рулевое управление все будет там более подробно со всеми размерами как делать, что делалось и почему так делалось полный видос об изготовлении креплений установки двигателей здесь будет два шкива на разные скорости все будет на канале дзен ссылочка вот здесь Красный квадрат, перейти, подписаться, оставить комментарий. Все, мужики, всем пока. С вами был Санек. Заказчик уже скоростные характеристики, я думаю, посмотрел в WhatsApp.